Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Походу, меня за на из UST я потерял около 12 тысяч долларов. Сегодня в этом видео мы разберем, какова вероятность, что UST будет снова стоить по одному доллару, какова вероятность, что проект Terra Luna снова у нас воскреснет, поэтому смотрите видео внимательно, я расскажу вам все подробности, будет много полезной информации, ставьте лайк авансом, подписывайтесь на канал, и а я буду начинать. Первым делом хочется сказать, что, что сегодня большинство монет дали больше 20% роста, некоторые монеты даже выросли больше чем на 70%, и знаете, если у нас вчера царил максимальный страх, все боялись, многих просто вытряхивали из рынка, заставляли, грубо говоря, забрать свои деньги, кого-то ликвидировали на фьючерсах, то сегодня рынок начинает отрастать. Будет очень смешно, если вчера была самая лучшая такая точка для входа и рынок начнет давать каждый день по 20-50%, процентов, это будет ну просто жестко. Заставит людей закупать заново тот же самый биткоин по 40, 50, 60, а то и 70 тысяч долларов. Это сценарий самый такой красивый, знаете, когда просто нагнали на всех страх, вытряхнули слабые руки и дальше тузамун. Я, конечно, сегодня об этом не буду говорить, у нас сегодня не эта тема. Разберемся, почему произошла вот вообще такая вот тема с US Team. И луной смотрите вот есть у нас вести стейблкоин он поддерживается алгоритмами с луной то есть по факту когда у нас идут продажи стейблкоина юсти он у нас например опускается на немного в это время начинает печататься луна и продается просто по рынку все деньги которые идут от продажи луны они идут на восстановление стейблкоина юсти у них был ручной механизм и это довольно таки странно потому что если идут большие объемы это просто ну ручками все сделать невозможно в то время как у нас пошли продажи по UST, так скажем, огромную сумму денег, кто-то просто берет, вкидывает на продажу, они стараются сразу напечатать быстро луны и вот эту вот всю прибыль вкидывают обратно в UST. Этим самым они вроде как восстанавливают UST, но луны печатаются все больше и тем самым луна у нас начинает падать. И потом обратно, когда какой-то человек начинает просто агрессивно скидывать UST по рынку, вы представьте сколько начинает печататься луны. В то время как луна начинает жестко продаваться. Падать стейблкоин UST вроде как старается восстанавливаться, но в дальнейшем, когда вот это вот все начинает вот так вот идти по кругу, просто начинает печататься луна, просто бесконечная эмиссия, многие люди покупали там по низким ценам, но они даже не понимают, почему они там покупали, это невозможно, если вы будете даже покупать э, луну, там огромнейшая эмиссия, и чтобы восстановить стейблкоин UST, нам необходимо напечатать этой луны просто огромнейшее количество, что делать в данной ситуации, Тералуна, они предложили такой такой вот вариант то, что они сделают снапшот точнее не тералуна а один из валидаторов их сети он написал в своем твиттере то, что можно сделать как бы снэпшот до этой всей атаки, до этого всего падения. И просто как бы восстановить вот этот вот самый блокчейн. Получится это у них или не получится, будет видно. Во всяком случае уже очень много людей потеряли свои личные деньги. Понятно, как бы доверие подорвано. Но, ребята, это на самом деле крутой проект. Вы сами откройте Конмаркет, посмотрите, какие стейблкоины занимают у нас первые три строчки. Это централизированные стейблкоины. USDT, USDC, BUSD. А USD это просто знаете, вот... Э стейбл, который всем мешал, который нужно было убрать, поэтому они по факту его и убрали, но ну, во всяком случае вот вам э, хэштег просто его, где можете, форсите просто давайте покажем поддержку Луне, то, что мы все-таки не остаемся в стороне хотим их как-то поддержать, плюс не только поддержать, но и на этом заработать как бы все мы, понятно, люди, все мы такие меркантильные, но смотрите, даже если мы с вами с Луной разобрались, то что вот, они возможно сделают снапшоты как-то там что-то восстановят, возможно запустят как бы форк, это тоже не понятно. Форк это когда, грубо говоря, берется тот же исходный код, немного как бы подшаманивается и выходит новый проект. чтобы вы понимали, эфир классик это настоящий эфир. А эфир это уже, грубо говоря, форк эфир классика. Но вы сами посмотрите, где сейчас находится эфир, а где находится эфир классик. Я думаю, это все понятно. Осталось просто ждать. Поэтому сказать то, что я потерял 12 тысяч долларов на юсти я пока не могу. Но пока это так. Да, когда ты заходишь грубо говоря на биржу BABBIT, просто берешь, открываешь здесь это можно продать вот прям в самое днище по 0008 и получается то что с 12 тысяч долларов можно забрать всего лишь около 1600 долларов конечно я такого делать не буду там как-то это продавать я буду просто ждать восстановят все окей нет ну значит будет не таким вот хорошим уроком буду четко понимать то что если стейбл валятся это значит что-то ну не совсем такое хорошее да изначально это оказалось такой вот крутой идеей купил на 10 тысяч долларов 20 тысяч долларов но нет. Как бы я уже один раз заработал так на USDN, попробовал на USDT, но это такая вот роковая штука, но посмотрим что будет дальше. Потому что сейчас максимально непонятно. Я сейчас также уже в сети видел то, что появились споры, то, что создатель Луны, он с кем-то поспорил, что Луна восстановится, все будет окей. Ну, будем за этим наблюдать. Пока как бы все грустно, по крайней мере, с USDT. Везде остановлена торговля и на Binance, и на Biberty, и на кукойне, Где-то остановлена торговлю вообще полностью и весь блокчейн там уже нельзя выводить в сети луна где-то все приостановлено частично но я думаю эти вот остановления они будут по всем биржам постепенно вводиться но сейчас рынок ребята настолько непредсказуемый если я вам вчера в видеоролике показывал фитфай у меня был убыток от 40 до 60 процентов то сегодня я уже сижу в плюс 50 процентов плюс 45 но это жесть вы просто посмотрите какими процентами ходит рынок я давно такого не видел чтобы за день монеты просто по 200 300% процентов давали. Кто хотел подобрать fit вот по сладким ценам, пожалуйста, забирайте. Вы уже в плюсах на 200%. процентов. Я лично сам сижу в 45%. Я своим целям не изменяю. Буду дальше смотреть. Если у нас пойдет опять хайп направление направлении Move to Young, я надеюсь, он все-таки пойдет, то я заберу те иксы, которые я и хотел забрать. Но, опять же, возможно, уже нужно пересмотреть свои цели, поставить более консервативные. Вполне реально то, что цена может дойти до 1 доллара. Но, опять же, вы смотрите видеоролик «Вот, захотели купить». Ребят, не надо меня слушать. Включили свою голову, проанализировали проект, нравится, заходим. Если вы хотели заходить, вот была хорошая точка для входа. Сейчас, когда уже все отросло, ну, не надо хомячить, как бы. Можно подождать коррекции, закупиться на коррекции. Потому что тоже многие люди, они вроде, знаете, вот тут вот не покупают, а тут покупаю, Потом только падают, продают, тут опять покупают. Но ну, это полный бред, я это наглядно просто видел в чате. Так, по FitFi больше тоже рассказывать нечего. Буду дальше держать, все остается неизменным. Мои планы становятся тоже неизменными. Изменными. Что будет, будем все рассказывать и показывать в Телеграм-канале. Поэтому ссылку обязательно оставлю в описании. Не забывайте поддерживать Луну. Я не знаю, стоит ли это делать, не стоит, но попробовать можно. Во всяком случае, хотя бы проявить какую-то поддержку, я думаю, можно. Но опять же, ребята, если вы хотите купить Луну на самом дне, вы сами подумайте, как работают эти алгоритмы. Подумайте то, о чем я вам сказал. И немного буквально еще про степана. Они мало того, что запускали стейкинг, я вам показывал то, что занесился, это 5000 своих Фитфай. Уже сегодня, кстати, заканчивается э, стейкинг на бирже Байбит. Надо тоже будет достать оттуда свои деньги. Но продавать я пока ничего не собираюсь, буду держать дальше. Также еще у Step Ap запустилась вот такая вот штука: то что можно получить NFT-кроссовки лимитированные, грубо говоря, просто на приглашениях. Поэтому я буду рад, если вы зайдете по моей ссылке на этот проект, если вы здесь еще не регистрировались, приглашайте своих друзей. Возможно, кому-то из вас повезет. Здесь нам капают фаты. Эти фаты потом можно будет поменять на килокалории уже в приложении. Это такой внутриигровой токен, такой как GST, SLP, Vax Infinity. То есть можно будет поменять. И потом за эти вот монеты уже можно будет, возможно, купить какие-то кроссовки. Поэтому пропускать вот это точно лучше не стоит. Лучше зарегались, там хоть немного чего то посмотрели. Возможно, вам повезет, там начислят. Поэтому все возможно. По стейкингу я лично тоже жду, то, что там будут какие-то приколы. Возможно, будут выпадать какие-то лутбоксы. Тут все это тоже написано. Кому это интересно, зайдете, почитайте. Я это уже все рассказывал более подробно. Поэтому, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Всегда думайте своей головой. Помните то, что в крипторынке может быть все. И сейчас за эти два дня я просто такой ерунды насмотрелся. То, что ну, никогда не видел. Вот, 10% в моменте. Мы сейчас с вами сидим. Я даже минуты не проговорил, а монета уже выросла на 10%. Но ну, это жесть. Когда эта монета выросла, UST у нас наоборот подскамился на еще дополнительные 5-10 процентов всем большое спасибо за просмотр всем удачи всем профита всем счастья мира всем пока